Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Наступил новый 2022 год, так что можно всех поздравить с этим свершившимся а, событием, да, как ты еще назвать. Хорошо, что сейчас есть выходные, да, можно отдохнуть, полежать на диване, но, ну, правда, не у всех, кто-то все-таки выходит на работу. Так что делимся в комментариях, кто как этот новый год проводил, встречал, так далее и тому подобное. Разработчики, я смотрю, особо не отдыхают, здесь... Вышла новость, новый советский тяжелый танк К-2 Ну, походу, это, наверное, премиум машина, да, восьмерка у нас обычно это премы Ну, если, конечно, не новая ветка какая-то планируется Ну, здесь, если посмотреть, да, каких-то особенностей там таких уникальных у этого танка нету То есть, я так понимаю, это у нас будет обычный премиум танк так, сейчас сначала посмотрим, что разработчики пишут, да, про эту машину. К2 — это хорошо защищенный тяжелый танк, способный инициировать атаки. Благодаря своей броне машина может принять на себя огонь противника, позволяя менее бронированным союзникам развивать наступление. В то же время следует принимать во внимание не самые высокие показатели подвижности. Полностью раскрыть потенциал толь танка поможет правильная реализация его сильных и слабых сторон. Ну, некоторые слова такие можно сказать, в принципе, про любую машину в игре. В игре особенно, да, вот это полностью раскрыть потенциал, там поможет правильная игра и так далее. <coughs> и тому подобное, да. Но самое важное, теперь посмотрим ТТХ. Вот по поводу, да, что благодаря своей броне... Ладно, броня, да, ну, это, наверное, одна из сильных сторон данного танка. Это как раз-таки у нас Броня. Смотрим. бронирование корпуса во лбу 160, борта также 160, то есть с ромбом этот танк, ну, по крайней мере, одноклассники пробить, наверное, вообще не смогут. Даже с кормы броня неплохая присутствует, 120 миллиметров. Бронирование башни во лбу 250, ну, да, не всегда вот это хороший да, там даже за 300 броня бывает, а все равно вот эти, опять же, лючки какие-то на или крыши, да все равно бывает пробивается. Поэтому от башни не всегда играть комфортно. Некоторые танки, поэтому, ну, не особо в игре популярны. Как раз-таки вот из-за этих дурацких уязвимостей в виде лючков и всяких там комбашенок. С бортов башня бронирована 160 мм, с кормы также 160 мм. То есть, да, этот танк, в принципе, обладает хорошей броней практически по кругу со всех, да, из бортов, из кормы. Ну, самое эффективное, конечно, это танковать. Ромбиком. Да, мне вот э, такие показатели ну, сравнить с чем, наверное, с Пинтесом 4, да, на уровне здесь. То есть также неплохо этот танк будет танковать. Но что касается, да, повести за собой в атаку команды, максимальная скорость. 30 километров в час с задним ходом 14, удельная мощность 13,6 то есть если учитывать реалии, что у нас сейчас в рандоме частенько в большинстве боев происходит, да, более быстрые танки летят куда-то вперед, первыми сливаются, да, нередко ситуация, когда проходит 2-3 минуты, уже половина команды в ангаре, то есть обладая такой скоростью, пока ты на этом танке, так сказать, доберешься на передовую особенно если какие-то да, большие открытые карты, ладно, еще какие-нибудь Химмельсдорф там, ну, маленькие городские там еще в принципе, в порядке. На таком танке можно себя достаточно комфортно чувствовать. А если какая-то большая открытая карта, то будут частенько ситуации, пока мы, да, вот, доезжаем на передовую, занимаем позицию, половина команды уже в ангаре, ну, или, наоборот, половина противников в ангаре. То есть мы, ну, и в такой, в такой ситуации, конечно, чувствуешь себя, ну, не то, что некомфортно, а, ну, неприятно, да. Что так, что так, да, поиграть нормально не успел. Если половина союзников уже слились, то есть ты приехал, там преобладает уже... Да, количество вражеских стволов, то есть по тебе идет там дикий фокус, много настреливает Ну и хорошая броня тоже, ну, не всегда спасает, да Кто-то там голдой стреляет, еще плюс фугасами, арта еще сверху накидывает Ну или также ситуация, когда наоборот, да, противники сливаются То есть ты едешь, едешь, едешь, противники сливаются, тебе даже пострелять иногда бывает не в кого то есть, да, такие турбо-победы, где тоже не успеваешь. Не то, что там потенциал танка раскрыть, а вообще <laughs> даже парочку пробитий нанести. Так, какие еще? Ну, ТТХ, да, главное же, конечно, орудие. Средний урон у нас 390 единиц. Ну, одинаково, да, что базовым, что специальным. Голдовым снарядом, фугасом 530, бронепробитие. Базовым снарядом всего 196 мм, то есть ну, с одноклассниками или с танками уровнем пониже можно играть, конечно, с такими снарядами, но если попадать, так, к примеру, к танкам уровнем выше, то этого уже будет, ну, мягко говоря, не хватать. Да, придется заряжать голду, и в этом плане пропадает весь смысл премиум танка. Потому что на премиум танке в основном да, мы входим. Зачем выходим, чтобы э, заработать игровой валюту. Если мы пользуемся голдовыми снарядами, игровой валютой мы практически не зарабатываем. Да, я пробовал, к примеру, на премиум танке ну, играть на голде, естественно, э, ставить голдовые расходники, ну, хотя бы допаёк тот же самый, и, забой ну, за бой не получается зарабатывать в принципе <смех> ровным счетом ничего, поэтому смысл премиум танка пропадает. Поэтому самое выгодное, равно, да, и лучшее, это премиум танки, которые обладают нормальным бронепробитием базовым снарядом, да, там, за 200 миллиметров, там, 210-220, ну, где-то плюс-минус, такие танки у нас в игре э, есть, то есть, да, что позволяет нам играть на обычных базовых снарядах, при этом без проблем ну, естественно, да, надо знать уязвимые места, то есть, да, где-то приходится там выцеливать, но, по крайней мере, наносить урон и зарабатывать уже кредиты, да, если мы заряжаем голду, сами понимаете, что особо с собой заработать э, не получится. Так, время перезарядки орудия составляет 15 секунд, то есть, тоже показатель весьма, ну, неприятный, я бы сказал, и разброс 0,44 метра, то есть, орудие достаточно косоватое, то есть, для игры на... Даже не на средних, а <смех>, на ближних дистанциях Потому что с таким разбросом даже на средний будет проблематично да, К примеру, позиционный перестрел Мы ведем с противником, где надо выцеливать какие-то там лючки С таким разбросом будет попасть трудно Время сведения составляет 2,9 секунды То есть если брать да, все показатели орудия То в целом оно, ну, не знаю, одним словом можно охарактеризовать Хреновенькое Углы вертикальной наводки на 6 градусов орудия опускается, то есть, ну, где-то на холмистной местности играть будет некомфортно, да, чтобы где-то вот так выстрелить, придется выезжать, то есть, подставлять свой корпус, да, для такого танка больше подойдут как раз, ну, где-то, да, более ровная местность, особенно, вот, городские карты, там он будет чувствовать себя очень комфортно, да, где ты можешь где-то спрятать свой корпус, ну, или-то из-за здания, да, вот так ромбиком там выкатываться. То есть, да, вести позиционную перестрелку. Здесь противники себя пробивать, ну, в принципе, не должны. Ну, если только выше уровня, там, который которых пробить особенно ПТшки. Ну, или, опять же, одноклассники, которые любят голдой побаловаться. Так, ну, а так, про скорость сказал. Вроде все основные... Ну, прочность машины, да, здесь неплохой показатель. Составляет 1700 единиц выше, чем у многих одноклассников. но если честно, я сейчас не помню, да, все танки помните в игре. Ну, кто-то, может, помнит. Я, например... Далеко не помню, тем более, когда ты не на всех танках даже играл, которые в игре у нас присутствуют. Ну, то есть эти показатели, да, какие-то... Ну, орудия, опять же, можно улучшить за счет э, модулей. Поставить, да, вот эту улучшенную вентиляцию там, ну, к минусу разбросу, там, какими-то модулями орудия можно все таки сделать так, что оно будет более комфортно, нежели здесь, да. Ну, и учитываем еще, если хорошо прокачанный экипаж... Тоже эти показатели у нас все будут улучшаться да, В том числе, ну и время перезарядка Разброс, сведения ну, То есть, если сюда мы сажаем хороший экипаж Ставим все полностью модули Ну, кому-то не жалко Если сюда закинуть еще доп поек то ТТХ будут В принципе на уровне Ну, единственное, вот как я до этого говорил Удручает среднее бронепробитие базовым снарядом Всего 196 единиц Да, даже с одноклассниками С тяжелыми, если человек играть умеет Против кого мы выезжаем да, то есть у нас просто не будет возможности его этим снарядом пробить. Вот и все да Но зато голда 270 миллиметров. Но, как я говорил, смысл премиум танка теряется, потому что мы зарабатываем очень мало тогда кредитов или порой даже вообще не зарабатываем. Да, если много стреляем, там каждый снаряд сколько там, 4-5 тысяч серебра стоит. То есть 10 раз выстрелили, уже пудово отыграли в минус. Вот такой вот. Ну, думаю, наверное, это будет премиум машины, как распространяться. Ну, тут разработчики об этом обычно не пишут. Да? Они, вот, мы сделали новый танк, на-те, посмотрите, ознакомьтесь. Характеристики еще не финальные, не, не факт, да, еще сейчас на супертесте там по посмотрят, потестят. Может, что-то еще поменяется. Ну, здесь бы хотя бы, да, ну, немножечко скорости прибавить <laughs> и немного удельной мощности, чтобы он, да, больше стал таким танком прорыва, что ли, а не вот этой вот медленной черепахой.